В первую очередь хотелось бы поздравить тебя с наступлением зимы, пожелать тебе всего самого наилучшего и отличного настроения. Хэллоуинская пора подошла к концу и впереди нас с тобой ожидают новогодние праздники, а соответственно зимнее обновление на Барвиху РП. Сегодня мы с тобой подведем все итоги хэллоуинского ивента, а также обсудим тот момент, как я потерял целых 200 миллионов рублей. Кстати, не забывай про розыгрыш на 500 косарей среди всех серверов Барвихи РП, которые я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике. Это видишь на своем экране. но ну, а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте, ссылочка есть в описании. Как ты уже наверняка в курсе, хэллоуинский тематический ивент подошел к своему логическому завершению. Буквально на днях убрали все квесты, все обменники. Короче говоря, весь ивент целиком, который у нас с тобой проходил на протяжении целого месяца, О. полностью покинул все сервера Барвихи РП. Честно говоря, я до последнего ждал дополнения обменников от разработчиков. До последнего верил и надеялся на то что разрабы все-таки пополнят хотя бы один раз не намного наши обменники как это было раньше но данного чуда к сожалению так и не произошло насколько ты уже прекрасно знаешь если ты видел все мои предыдущие ролики на протяжении всего этого хэллоуинского ивента я слил на всю эту валюту все эти хэллоуинские тыквы и шары примерно 200 миллионов рублей наверное даже чуть больше сделал я это естественно еще до установления цен в самих обменниках. собственно говоря именно поэтому ушло такое огромное количество денег примерно на 30 тысяч шаров и почти 15 тысяч хэллоуинских тыкв. Денег я не жалел, так как они падали в огромном количестве, и так с моих двух топовых безаков, и мне крайне было важно забрать какого-нибудь крутого эксклюзива, ну, а также было, наверное, огромное желание, как и у многих, немного да подзаработать с данных обменника. Но, к сожалению, это сделать получилось далеко не у многих. Изначально цены были довольно завышены, многие побежали скупать по данным ценам все, что было на тот момент в обменнике, после чего когда поступило огромное количество жалоб от игроков разработчику, цены были пересмотрены, и на многие товары были конкретно так снижены. На меня личное изменение цен в этих обменниках особо никак не повлияло. Ну а вот ассортимент, предоставленный на целых два обменника, меня, честно говоря, немного так удивил. Я ожидал увидеть как минимум немного больше товара в этих обменниках. Я не говорю конкретно про эксклюзив, а хотя бы про то количество каких-нибудь крутых автомобилей. К примеру, та же Bugatti Diva, которую можно было урвать за 20 шариков была добавлена всего по одной штуке на каждый сервер естественно я ее урвать не успел и до последнего ждал что ее добавят снова чтобы хотя бы немного докупиться с данных шаров и тык но ну, а в обменнике тык так вообще ничего интересного в плане автомобилей для меня конкретно не было все что было интересно именно для меня в данных обменников конкретно в качестве крутых эксклюзивных скинов и аксессуаров я закупил и на тот момент у меня оставалось еще довольно огромное количество получается уже лишних шаров и тык в конце концов обменивать все это огромное количество валюты мне попросту уже стало не на что Ну а продавать это было бы далеко не целесообразно ведь цены дико упали на всю эту валюту до последнего момента я ждал пополнения обменников до последнего момента я ждал что цены на всю эту валюту хотя бы немного но вырастут и в последний день ивента когда я зашел на сервер я понял что этого так и не произошло небольшое количество шаров я еще продал своему подписчику по крайне низкой рыночной цене на тот уже день центре и сделал это опять же только потому что обещал ну а всю оставшуюся валюту все мои тыквы и шарики я уже был вынужден потратить на то что осталось в этих обменниках. можно было конечно же подождать еще годик следующего хэллоуина и надеяться на то что у нас снова будет вся эта валюта и я смогу ее применить обменять на что-либо но что будет наш через год к сожалению пока неизвестно. и ждать бы столько времени конечно же не хотелось бы поэтому я был вынужден слить всю оставшуюся валюту уже на на то что осталось в этих обменниках неудивительно то что весь эксклюзив который был особенно в ограниченном количестве разобрали но ну, а по факту ничего интересного так и не появилось в данном обменнике также все товары доступны были только в единичном количестве для покупки во всех этих обменниках. К примеру два раза купить один и тот же аксессуар мы с тобой не можем по итогу я не могу сказать что я потерял в целых 200 миллионов рублей на данном хэллоуинском ивенте конкретно на этих обмене при любом раскладе я себе приобрел целых 6 эксклюзивных скинул, несколько неплохих автомобилей и несколько крутых, также эксклюзивных аксессуаров. Отбил ли я свои деньги? Думаю, нет. Цены на все эти товары, если их продавать сейчас в торговом центре, на БУ, я думаю, в общей стоимости не превысят даже 100 миллионов рублей. И забирая данный эксклюзив для себя, я, в принципе, изначально и не планировал его продавать. Так что лично для меня, лично по моему мнению, я потратил целесообразно что-то в районе 100 лям. А еще примерно 100 миллионов рублей просто-напросто улетели куда-то в воздух жалею ли я об этом я думаю нет как я тебе уже говорил ранее мне и так в принципе ежедневно капает на баланс по 3 миллиона минимум чисто с моих бизнеса плюс еще то что я зарабатываю но в любом случае я крайне надеюсь на то что разработчики учтут все негодования игроков данных обменников именно в этот раз учтут все плюсы и минусы данного ивента и не допустят подобных ошибок уже в следующих тематических ивентах а также порадуют нас с тобой какими-нибудь новыми крутыми механиками. К примеру, те же поиски и охоты на клоуна Пеннивайза, которые добавили в этот хэллоуинский ивент, меня, мягко говоря, удивили и даже очень порадовали. Надеюсь, что-то подобное, крутое, немыслимое увидеть и в будущих тематических ивентах. Также крайне порадовала новая система батл пассов, новые крутые тематические квесты, а также довольно немаленькое количество тематических хэллоуинских призов в качестве, опять же, крутых скинов и аксессуаров. В принципе, весь этот данный, Хэллоуин меня порадовал во всем, кроме, наверное, же, опять же, самих обменников, а конкретно итоговых цен в данных тематических обменников. Наверное, опять же, это не порадовало и многих игроков. Поэтому, как я уже сказал ранее, крайне надеюсь на то, что разработчики учтут все плюсы и минусы данного тематического ивента и не повторят подобных ошибок в следующем. Ну а как прошел твой Хэллоуинский ивент? Какие эмоции получил от него конкретно ты? Ушел ли ты в плюс или минус? Что тебе понравилось, а что нет?